всем здарова ребят ну что решил я немножко потрешовать покопить самоцветы и в принципе получилось за выполнение заданий сегодня можно было забрать вот такое вот накопление я его показал можно добивать акции подводить и забирать акции реально дофигище сейчас есть это доступно только пока на ну я не знаю на других серваках я пробовал только на этом и на других. На немке не идет, на русском тоже не идет. Есть дополнительные квесты на бонусные самоцветы и оно дает накопление. В общем, такие вот плюшечки реально, как по мне, очень обалденные. Я сейчас пооткрываю и хочу сыграть. Я говорил, записывал, попробовать сыграть. Вот у нас есть 60К. Не знаю, ролить смысла, наверное, нету под коллекционера. Хотя, в принципе, с другой стороны можно попробовать. Но тут плюх особо таких, которые мне нужны, нету. Может, конечно, повезет ее. Мы вытащим мисс магию. Сейчас я гляну, что у меня по осколкам на нее. Так, это у нас альфа-самец. У меня только не хватает два последних героя. Два я уже собрал. Так, 60 и 122, ну и потом я а, пальца у меня накопилось, попробую за пыльцу дополнительно еще повытаскивать недостающих а, героев. Так, надо китсуна добить немножко, в общем будем сейчас пробовать, не знаю что получится, не получится, ну 60к в принципе потрачу, не буду... Все ролить на этого героя, потому что осколки в принципе есть. Если повезет, то повезет, не повезет. Будем пробовать еще. А, ну и заодно заберем пыльцу сундуков. Сейчас мы глянем, что у нас. По суперпэтом. можно короче все открывать дофигища надо будет тут можно все кицуны открывать подряд они постепенно от обновы до обновы подкачиваются а, ладно ну что поехали будем пробовать ролить а, может выпадет я надеюсь это бездонатный герой Единственный, которого не хватает. Так, кинди. Ничего себе, по два, смотрите, как лепит. Еще два, нифига себе. Дескнайт. Ну, вы, конечно, влепили по лайку. С, из пятки, но ну, один недостающий герой. Ну, посмотрим сейчас, что в итоге у нас получится. Паладин. Ну, рандомчик, давай. Ну, в принципе, очень выгодно, потому что есть сундуки. Сундуки это на сегодня одна из самых топовых и выгодных акций. Правда, не для русского сервера. На русском сервере ее, по-моему, убрали навсегда. Не знаю почему, после прошлого раза, когда свалин, когда была куча халявы. Просто тупо убрали. Сокуп. Вот реально кайф на английском сервере. то, что можно выполнять задания. Подгоняешь и в определенные эти забираешь. Ну, не знаю, это реально круто. Потерять там какое-то время, да, там поиграть в другие игры, я считаю. Ради таких героев, как вот я получил, Мэри там и остальные, это реально. О, Асурик! Асурик у нас коллекционера. Сейчас посмотрим. Да, Асурикс коллекционировал, смотрите, сразу же донатную карту получили и скины на Асуру, но всего лишь вытащили, ребят, за 30 косамов, это просто трэш 4 слизня, это жестко, реально, это реально жестко, но наша цель не это, а наша цель мисс магия, профессор Рибит, Атлант, Сноу, Мастер рун. Нифига себе. Купидон. Смотрите, как падать начал. Ну, а вот слизни не падают. Просто тупо не падают. Хранитель. Стрелок. Блин, жестко, жестко. Леги падают. Антон King. Слизни вообще не падают. Космо, Нифига себе. Гарпия. Так, окей, давайте попробуем сундуки. В принципе, мы уже нормально так потратили. Давайте заберем с коллекционера плюшки. 6 слизней. Я в шоке. Всего лишь 6 слизней, ребят. Это просто писец. Но зато есть донатная карта. Так, трейджер майнинг, поехали. 156 попыток. 2, 3, есть один ключик, 4. 5, 6, вот за 30 ключей, за 30 ключей сейчас они будут постепенно все приходить, мы получили 2:2 ключика и нам осталось еще, так еще один. А, фу ты, блин. У меня же минималка была. Так. Я завтыкал. Я же забрал. Пак с пыльцой дополнительно еще для того, чтобы пароль этим мне золотой дал. А в принципе, вообще бессмысленно. Дальше было открывать. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Вот сейчас будем будем трешивать до последнего. Вот реально плюс то что ты можешь э, получить так 42 уже уже перебор вот смотрите какие плюхи реально там затрату ты получаешь да там карта монетки и все остальное реально это круто это круто плюс сундуки плюс пальца я завтыкал я забрал этот э, пак с пыльцой Оно засчитала же что же в этот в эти всякие потому что я хочу получить донатного и у нас останется только один герой его собирать так еще не пришло. как-то ну корява конечно приходит реально накопление сегодня просто бомбическое Читайте, я забрал вот этих первых три редка. И там еще добил потом, потому что уже мне не хватало лень фармить. Но реально кайф. Так, отлично. И сундуков нормально получили. Я, блин, провтыкал. Можно было бы даже не ролить столько. <смех> Я хотел, блин, посмотреть на этот, на последний, на пятый. Говорю, кто ты на пятый, на третий, за сколько он упадет, но, к сожалению, уже не посмотрю. Два мы вытащили за, по сути, 9 тысяч. Там 30 у нас попыток ушло, это на 300, это 9-10 тысяч самого. Это реально очень круто. Подфартило. Блин, я вечно не туда захожу. Так, отлично. Забрали. Смотрим. Смотрим, что у нас по плюхам получилось. Куча сундучков. Куча сундучков дополнительно так это я блинки не открываю, карточки сотрите все что все что душе угодно реально круто Но самое основное это пыль я буду сейчас дальше вытаскивать и думаю запишу и видос отдельно будем пробовать дособирать недостающего нам героя ну конечно я думаю пальцем нам не хватит Сколько там накопилось за вчера, за сегодня Посмотрим В общем, такие вот дела, ребят Пишите комменты, ставьте лайки Ждите новых видосиков Всем удачи, всем пока